Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программы «Политинформания». Радиостанция «Народная волна». Самая популярная русская радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущие Гэри Брумер и Эдвард Брумер. Сегодня у нас беседа, интервью с украинским, российским журналистом, военным журналистом, я хотел бы, наверное, подчеркнуть, это будет даже правильно, аркадия Бабченко. Аркадий, Здравствуйте добрый не знаю что там у вас день утра день, день день день день аркадий огромное спасибо что в это позднее для вас время вы согласились с нами побеседовать и тогда первый вопрос чтобы не терять время вчера было год как владимир зеленский во главе украины такой большой и непростой страны на сегодняшний день как бы правильно сформулировать вот этот год это упущенные возможности или все еще впереди как бы вы вот оценили его деятельность в течение года но ну, я бы сказал так это год в котором не сбылись самые страшные прогнозы потому что те прогнозы с которыми вся эта команда шла не прогнозы а лозунги с которыми вся эта команда шла на выбор, это был какой-то просто ходячий ужас да это была просто капитуляция на тарелочке, на блюдечке с голубой каемочкой. Но этого удалось избежать. Благодаря украинскому обществу этого удалось избежать. Люди выходили с палатками на банковую. И прямой капитуляции, прямого непосредственной сдачи интересов Украины все-таки не произошло. Да? То есть этот год как-то пропетляли то есть самого страшного все-таки не случилось но с другой стороны впереди еще четыре года и судя по энтузиазму и профессионализму этой команды они не будут скучными уж совершенно точно а скажите как вы считаете он все эти четыре года будет оставаться президентом или все-таки это будет не его игра Здесь сейчас вообще сложно сделать прогнозы. Поначалу совершенно точно это была не его игра, поначалу совершенно точно это была был некая такая марионетка, за которой стояли какие-то там свои кукловоды, кто, кто именно, я там понятия не имею, но совершенно видно, очевидно было, что владимир александрович не самостоятельный политик, он не субъект во всем этом деле а сейчас за год он каких-то азов понахватался все таки да он хотя бы начал иметь представление Ну вот когда когда человек приходит на должность президента дает первый брифинг его спрашивают а вот вы обещали у вас там были плакаты развешенные, что весной будут посадки а он говорит слушайте но ну я вот пришел на должность президента я думал что я лично своим распоряжением могу сажать а я спрашиваю прокуратуру скажите а могу ли я сажать людей И мне говорят нет вы не можете сажать людей поэтому посадок пока не будет да то есть вот человек вот с таким представлением о политике о президентской должности оказался во главе государства но за этот год каких-то все-таки верхушек он нахватался но э, вот есть марианская впадина да вот она 12 километров до да? да. вот первые пять сантиметров воды в этой марианской впадине он понял что они из себя представляют но в, в, внизу там еще один километров девятьсот девятьсот э, метров э, того вот этой темной черной жуткой бездны который называется политикой которой владимир александрович вообще просто никакого понятия не имеет а, сможет ли он учиться за четыре года ну я не знаю у меня я в этом сильно сомневаюсь станет ли он самостоятельным игроком по моему наоборот по моему он сейчас теряет власть рейтинг его падает он будет превращаться ну, в такого, ну, в голову короля, да, который, конечно, будет записывать видеоролики, топать ногами и произносить дневные речи, но Реального влияния на ситуацию уже оказывать не будет. Да? Уже был бунт мэров. Э -э, ну, но он, он, он действительно теряет власть. Э -э, сможет ли Владимир Александрович удержаться все 4 года на посту президента? Я не знаю. Я не знаю. Это э -э, хаос, хаос в Украине и очередной Майдан. Понятно, что третьего Майдана Украина не выдержит, его и не будет мирного, никакого Майдана. Там будет сразу кровавая каша, первые выстрелы, и понеслась. Да, сразу кровавая мясорубка и гражданская война. Понятно, что это просто розовые мечты для страны-оккупанта. Понятно, что она будет всячески способствовать этому, потому что ставка на Владимира Александровича не не оправдалось там сейчас в россии последние вот несколько дней как раз говорят я русские русское телевидение не смотрю но мне вот читатели говорят что там началась очередная истерика по поводу того что зеленский никакой не наш друг а реинкарнация порошенко и ничего не меняется а все только на словах да поэтому ставку они будут делать на раскачанной ситуации во что все это выльется чем все это закончится сейчас предсказать совершенно невозможно Аркадий, а год назад мы с моим братом, когда была выборная кампания в Украине, были на противоположных сторонах. Я был, считал, что Порошенко должен остаться с его опытом и даже с его минусами. А вот мой брат Эдвард считал, что для Украины нужно новое слово, новое дыхание. Не могли бы вы рассказать, как я понимаю, вы были на стороне Порошенко, опять же, вместе с его минусами. Почему вы считали, что Порошенко должен остаться и в связи с сегодняшними вот такими проблемами Порошенко не могли бы вы его немножко описать как журналист? Ну, если у вас выбор из э, Петра Алексеевича Порошенко, Юлии Владимировны Тимошенко и Владимира Александровича Зеленского, то тут, по-моему, выбора просто нет. Да? Вот п -п -п Порошенко можно приписывать что угодно. Вот я не знаю, я готов принять все претензии, которые мы ему приписали. То, что он Барига, то, что у него Липецкая фабрика, то, что коррупция выросла. Хотя на самом деле все это неправда. И коррупция снизилась, и Липецкой фабрики никакой у него не было. И никакой, конечно, Баригой и бизнес накровил, не зарабатывал. Но окей, пускай все будет даже так. Допустим да? Даже брата своего убил, где он там убил, не знаю, в приднестровье или в Молдове, я уж не помню, где уже э, все вот это вот было. Окей, замечательно, пусть даже будет так. Э, но при этом э, выбирать э, между э, девушкой, которая заключила с Владимиром Путиным газовый контракт, и просто привела Украину в кабалу к России, из-за чего, в общем-то, и случился Майдан. И э, человеком э, Голобородька из сериала, но ну, тут, по-моему, просто вообще никакого выбора не было, да? да. А Порошенко, я считаю, что это лучший президент Украины, который Порошенко это вообще лучшее во власти, что случилось с Украиной за 20 лет, да? Он пришел он тоже не совсем понимал ситуацию, он тоже поначалу пытался там что-то договариваться, он там объявлял тоже массу всяческих перемирий, он тоже думал, что можно как-то там какие-то заключить бумажки, ну, я не знаю, думал он это или не думал, но, во всяком случае, он, как минимум, он выиграл время, которое дало ему возможность создать армию, да? А, и вот из страны э, в которой э, на казначейском счету там оставалось сто восемь тысяч гривен или сто восемь гривен я уж не помню сто восемь тысяч гривен скорее всего наверное да mm -hmm. у которой просто не было армии которые э, раскачивались и харьков и днепр и одесса и вообще вопрос стоял будет ли украина проходить границы Украины по правому берегу Днепра или, или еще непонятно где. да? За пять лет этот человек вывел Украину в профицит бюджета, он построил армию, началось возвращение своих территорий, Украина была одним из важнейших событий на международной арене санкции против агрессора вводились только в путь он стал действительно главнокомандующим он научился воевать поначалу конечно там воевать никто не умел не армия которой не было не сам порошенко да они, он не понимал но он по всем этим граблям прошелся все научился курс был выбран машина эта завелась она поехала да вот лежала лежала Действительно дырявое пустое корыто на берегу, но потом его и подлатали, закупили каких-то там механизмов английских, закупили солярки, и оно хотя бы, оно хотя бы пошло да, по морю и океану в выбранный курс, хотя бы был курс. Да, там, может быть, коптер еще ворует э, портянки, да, повар вместо тушенки добавляет морскую воду, а начпоты сливает соляру и продает ее там где-то на берегу. Но корабль пошел, корабль латался, корабль был отремонтирован, и он все больше и больше набирал ход. И в этот момент бабаться давайте поставим во главе воюющей страны человека, который хорошо играл Голобородько в сериале. Но ну, У меня это в голове как не укладывалось, так и до сих пор не укладывается. Новые лица? Какие новые лица? Порошенко это и есть новое лицо. Был кардинальная смена курса Украины. С пророссийского, имперского на совершенно определенно проевропейский. Вот вам новое лицо. да. Когда Юлия Владимировна шла на выборы, нам нужны... Какой же у нее был лозунг? Нам нужны новые реформы. А, нам нужен новый курс. какой еще новый курс. Новый курс в этом случае означает старый, потому что мы уже идем новым курсом. Мы уже выбрали новый курс. Мы выбрали курс на Европу, на демократию, на субъектность, на самостоятельность и самостийность. Куда вы хотите еще это разворачивать? Какое еще новое лицо? Но случилось так, так как случилось. Эксперимент... Давайте поставим во главе воюющей страны табуретку, я не знаю, чем он может закончиться. А тот скандал, который сейчас в Украине раскручится, связанный с беседами Порошенко и бывшего вице-президента Байдена. Uh, у меня вопрос немножко в другом, то есть сам скандал понятен, да, вопрос у меня заключается в другом, насколько Украина реально зависит от Америки, зависела тогда от Америки, да, и зависит сегодня, на ваш взгляд, насколько это реально реальная зависимость, или все-таки это партнерские отношения? Понятия не имею. Я даже не знаю, в чем там суть скандала. Я э, даже не открывал этих пленок, не слушал их и не читал. Потому что когда э, человек, который заканчивал в Москве школу ФСБ, э, вкидывает сейчас в Украине пленки против Порошенко, э, и тут же э, ставленник э, вот этой новой власти, прокурор, э, собирается заводить по этому поводу на него дело, то я эти вещи просто не открываю. Мне совершенно плевать, что там, да, потому что, ну, я из помойки, ну, вот достать э, какую-то информационную пищу из помойки, начать ее есть, я не буду. У меня просто здесь информационная гигиена, информационная брезгливость, да, я... Не читаю анонимные телеграм-каналы и не читаю вот все вот эти вот сливы от э, бывших ФСБшников. Поэтому я даже не знаю, в чем там суть. Насколько Украина зависима или независима, я не знаю, не могу сказать. То, что в 2014 году Украина не смогла бы продержаться без международной поддержки, это очевидно. Она не могла противостоять тогда России. Да? То, что Украину спас международный ленд лиз да, в значительной степени да, безусловно. В первую очередь, конечно, самоподъем нации, да, вот это вот единение нации, подъем духа, невероятный совершенно, да, невероятный всплеск гражданского общества, а во вторую очередь, конечно, безусловно, международная поддержка. Насколько она важна сейчас, я думаю, что все еще важна. Не так критично, конечно, как в 2014 но все еще важна. Да? И чем дальше с этой командой профессионалов, тем она будет важнее. А насколько Байден Или Соединенные Штаты влияли Тогда на Украину, на Порошенко, я понятия не имею Но если выбирать между влиянием Путина И влиянием Байдена, я просто вот Двумя руками выбираю Байдена я, Хотя я даже не знаю, кто такой Байден, если честно Да, Я не знаю, что, как он у вас В Чикаго в Соединенных Штатах воспринимается Но я вот просто, если выбирать Шойгу, Сечина, Суркова и Володина С одной стороны, и Байдена И кто там был Трамп был, уже не было Обама президентом И Обаму с другой стороны я просто обеими руками за Байдена и Обаму. Если выбирать между влиянием Москвы и влиянием Америки, пусть влияет. Вот чем больше, тем лучше. Но ну, я имею в виду тогда на 2014 год. То, что происходит сейчас, то, что сегодня Печерский суд, Печерский суд, чтобы вы понимали, это суд абсолютно подконтрольный. Судья Вовк. Это судья абсолютно подконтрольный Игорю Валерьевичу Коломойскому. Это его личное просто-напросто вот лялька лично его кукла да то что она обязывает гпу завести дело против байдена ох ребята у меня просто комментариев нет куда вы лезете зачем вы лезете вот у вас единственное что может самый оптимальный вариант да это если вы четыре года вот эти вот отсидите как есть и ничего никуда не будете лазить руками и ничего не будете трогать нет украина пытается завести дело на байдена я вот сейчас сижу и прям просто Суд обязал генеральную прокуратуру завести дело на Байдена. Да я себя на 10 лет моложе чувствую. Я прям почувствую себя как дома, как в Москве. Опять проклятые америкосы, опять э, хотят на нас тут влиять, опять Билл Гейтс э, всаживает чипы людям в головы, а мы э, заводим уголовное дело на этих чертовых пиндосов. Да? Го, родина, 30 десяти годов как и не было. Ну, такое бывает. Аркадий, а еще одно интервью, достаточно, а, ну, наверное, даже скандальное, я сказал бы, а, журналиста Гордона а, с а, Поклонской. Ну, я даже не буду говорить, кто такая Поклонская и Гиркин Стрелков. А, как вы считаете, вот, а, странность в том, что Поклонская, насколько я знаю, сама предложила. А, гордону это интервью с гиркиным не знаю но вот просто чтобы... и а, откровение очень да а... да откровение обоих а, вот мы опять же с братом беседовали нам кажется что это в каком то смысле охранная грамота вот они себе ищут какую-то такую вот чтобы их не ликвидировали как вы видите вот эту вот это интервью и откровение самого гордона что это будет подано в гагу нет, ну, у Гиркина охранная грамот совершенно точно есть, его ликвидировать в Москве никто не будет, это однозначно понятно, да, и это сейчас совершенно невозможно. Но во всяком случае, если он не начнет переходить красной линии, он совершенно точно понимает, где красные линии, и за, какое, за, каким, за какими очередными его там словами или откровениями Его будет ждать чашка с полонием И он этой красной линии никогда не перейдет Опять же, оба-два этих интервью я не смотрел Они мне совершенно неинтересны Но читал, да, мне Каруза напел сосед Читал я отзывы об этом я так понимаю, что... Ну, поклонская вообще не интересовался. А Гиркин не сказал в этом интервью вот вообще ничего. Да? Как, как вы понимаете, как вы помните, Гиркин уже давал сотни таких интервью. Он ведет там, записывает свои видеоролики. Он обо всем этом говорил уже с, ну, десятки раз точно. да? Никакого эксклюзива во всем этом нет. У Гиркин, если вы помните, в Москве это такой критик Путина. Да? Это такой, он, он же Путина не любит. Он же считает, что Путин... Все профукал, что империя теперь невозможно, что он сам купленный, наверное, видимо, проклятыми пиндосами и так далее и тому подобное, да? То есть Гиркин это такой имперец, который мыслит в категориях империи. Он считает, что империя должна быть от Аляски от Канады, Аляска, конечно же, наша, и до до куда он там была, до Варшавы, да? А Путин этого не делает, значит, Путин предатель Родины. Он вот, его постоянно критикует, но при этом красной линии, конечно, не переходит. Отмазывать Путина ему незачем, потому что никакого суда, понятное дело, над Путиным не будет. У Путин, Путина только два варианта. Он либо закончит как Каддафи, либо, либо закончит как Каддафи. Вот и весь его выход. Да? Но при этом все равно он досидит... 10, 15, 20 лет он на троне просидит и до, до возраста Мугабы просидит, а дальше уже, в принципе, уже и не важно. Да? Поэтому Путина отмазывать ему смысла нет. Самому ему отмазываться тоже смысла нет, потому что никто его ни в какую гагу не отдаст. Помрет он либо в Москве, либо на очередной войне за развязанное имя. Поэтому я думаю, что Стрелков Гиркин, он, в общем-то, в своих высказываниях довольно-таки свободен он я думаю сам может выбирать что ему делать но опять же понятно что есть какой-то куратор понятно что есть красные линии переступать которые нельзя он их просто понимает и по правилам игры остальное ему в общем-то дозволено насколько они были сами инициаторами возможно допускаю вполне возможно но избавил вот говорит что инициатором интервью с гиркиным был гордон они избаву например и, и эту и это интервью не инициировали были не инициатором, э -э -э сам Гиркин, я думаю, что Дмитрий Лич это бы сказал, да, э -э насколько это было возможно, э -э спецоперация в сотрудничестве со спецслужбами Украины, я допускаю, вполне допускаю, может быть, действительно, Гордон пришел там э -э в одну из спецслужб, ну, не СБУ, потому что СБУ от -э отрекается от этого, а может и в СБУ, потому что СБУ отрекается от этого, да, мы же не знаем. Сели они там где-то за столом, выпили по пива, решили, а давай возьмем интервью Гиркин, может он что-то скажет. Я допускаю, что возможно так и было, да. Но это говорит об уровне, о нынешнем состоянии спецслужб украинских, потому что это тогда провальная операция, да. Но я думаю, что, знаете, там где я сторонник теории, что там где можно выбирать между глупостью и конспирологией, всегда выбирай глупости. В 95% не ошибешься. Я думаю, что Дмитрий Ильич просто хотел словить хайпа, потому что Дмитрий по-моему, ничего не интересует, кроме самого Дмитрия Ильича. Вот он хотел словить хайп, он хотел словить э, обсуждение, он хотел словить миллионов просмотров, он их, безусловно, свали словил. Это однозначно. А то, что это... Э, э, мы, ну, я не скажу, что информационные диверсии, конечно, не скажу, что информационный терроризм, но то, что это очень-очень нехороший для информационного пространства Украины шаг, это однозначно, потому что вот опять же повторюсь, я писал об этом, да? Виталий Портников года два назад, когда писал о Приднестровье, сравнивал ситуацию в Приднестровье, ситуации с Донбассом, он привел строчку... Молдавского, одного молдавского чиновника Который ему сказал, мы сами не заметили, как начали с ними говорить Вот это был тот момент, когда Украина сама не заметила Как начала с ними говорить При этом совершенно не важно, что сказал Гиркин Что сказал Поклонский, абсолютно не важно Важен сам факт того, что вот эта вот шторка приоткрыта Вот этот вот канализационный шлюз, он приоткрыт да, И туда уже ручеек этот пошел Они уже есть в информационном поле украины при этом когда говорят там что сенен берет интервью у кого-то там у, у бен Ладена или я не знаю израильтяне берут интервью у палестинцев это совершенно диаметрально противоположные вещи да потому что игил не захватил техас и не превосходит соединенные штаты по всем ресурсам и над соединенными штатами не висит опасность оккупации ИГИЛом, да точно так же как над израилем не висит опасность оккупации Палестины, а над украиной висит опасность оккупации России. Россия превосходит Украину по всем статьям. По вооружению, по армии, по экономике все еще пока превосходит. По людям в три раза она превосходит. Да? По количеству железа я не знаю во сколько десятков раз она ее превосходит. И эта ситуация совершенно диаметрально противоположна. И тащить в таком случае в информационное поле э, военных преступников я не знаю зачем это. Зачем... Ну Понятно зачем. Для хайпа и для миллионов просмотров. Но все-таки надо было как-то думать головой. Да? Потому что этот ручеек, приотк... открыть его легко, а закрыть его сложно. Потому что все те э, люди, которые целовали Путина в попку и ездили отдыхать в Крым и выкладывали оттуда фоточки, они уже проводят семинары в Киеве, они уже выступают... Лена Темникова, которая визжала от восторга и признавалась в любви Путина, она ездит с гастролями по Украине. Люба Успенская ваша там ездит по Днепрам, по Киевам, собирает полные залы, аншлаги абсолютные. Да? Ну, а теперь вот будет еще Гиркин с Поклонской. Сейчас Гордон заявляет, что вот готовит интервью с Януковичем. Ну, вообще замечательно, окей. И по шажочку, по, потихонечку, через два года, глядишь, у нас будет уже интервью, я даже не знаю с кем, с Виталием Милоновым, например. Вполне допускаю. Ну, это будет интересно с Милоновым. То, что касается Крыма. Для военного журналиста, насколько я понимаю, мы сами были в армии и понимаем, что такое... Армия, военные. Но для военного журналиста, наверное, очень важна терминология. Вот у меня такой вопрос. А, с точки зрения Украины, а, Крым аннексирован или оккупирован? С точки зрения Украины. И в чем? Просто для нашей аудитории. Я хочу напомнить, что наша аудитория это и радио, и YouTube, YouTube канал. С точки э, чтобы понять, в чем разница между этими двумя понятиями, оккупация и аннексия, и вот с точки зрения Украины, какая из этих понятий э, Укра... превалирует. превалирует? да. А в Украине слово аннексия не употребляется вообще, там говорят только оккупация, то есть Окупация. жестко вот это вот точка экстримума, только оккупирован, ни о какой аннексии там речь не идет. И я точно так же считаю, что это оккупированные территории и Крым и Донбасс. Но я считаю, что для журналиста не только для военного, я считаю, что вообще для любого журналиста терминология самая важная, да. Я всегда привожу в пример фразу выборы президента Российской Федерации, фразу, в которой нет ни слова правды, вообще ни слова, да, потому что в России нет выборов э, с 2000 ну, как минимум, с -го. 2012 -го года, 2012 ну, -го, да. происходит. Ну, в восьмом еще туда-сюда, может быть, ладно, там Дмитрия Медведева выбрали, но с 2012-го уж совершенно точно это происходит. Спецоперация по. Сначала была спецоперация по узурпации власти, а сейчас это спецоперация по. Ее удержанию, да, то есть, выборов нету как свободного волеизъявления народа. Выборы президента, президента в России нету, Потому что президент это выборная должность, которая происходит на выборах. Раз нет выборов, значит нет президента. Он не президент, он узурпатор. Да? То есть нет ни выборов, ни президента. Российской Федерации. Нет в России никакой федерации. Россия это унитарное государство, возглавляемое, управляемое из одного центра. Да? То есть, вот в этих четырех словах. Все четыре слова – вранье. А поэтому я всегда считаю, что мы с вами, коллеги, конечно, должны плясать о точности терминологии. Но э, касательно вот этой вот ситуации войны, вы знаете, я точность формулировок перестал искать. И в Украине тоже, кстати говоря, перестали искать, потому что это перестало иметь значение. Да? Но э, вот я не знаю, как, как, как для вас в Освенциме Холокост был, потому что Аушвиц был аннексирован или оккупирован. Большой или, большая ли это разница да, для Израиля, для евреев? Да? Да. Большое ли это имеет значение? Я думаю, что никакого. Да? вот Конечно. Так же и для Украины сейчас это не имеет никакого значения, какими это терминами называется, как это действительно юридически там оформляется. В Гаге Международном суде, наверное, это будет иметь значение, да? Но для Украины сейчас не имеет никакого значения. Россия оккупант, Россия враг, Россия агрессор, Россия страна, которая со своими танками пришла на нашу территорию и утюжит наши города. Все никак иначе это там не воспринимается. Аркадий, у нас сейчас рекламная пауза. Мы очень ответственны перед нашими рекламодателями. Через пару минут мы вернемся в студию. Спасибо. Мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная Волна и у нас сегодня беседа очень интересная и познавательная и даже информационная а с украинским и российским журналистом Аркадием Бабченко Аркадий Да здравствуйте, Да мы возвращаемся а перед тем как мы перейдем к российской а, теме а, заканчивая украинскую тему я хотел бы спросить по поводу Михаила Саакашвили удастся ли ему сделать какие-то реформы а, в украине и ваше личное отношение а, к этому политику нет конечно совершенно не удастся потому что он назначен совсем не для того чтобы делать реформы никто ему там не даст делать никакие реформы <coughs> прошу прощения михаил саакашвили я отношусь а, вот напополам я к нему отношусь да? Я считаю, что то, что он сделал в Грузии, за это Грузия ему должна поставить памятник. Великий реформатор, великий политик, просто потрясающий человек. А потом, говорят, он начал терять тоже адекватности, начал переходить планку и сваливаться в диктатуру, тоже допускаю. да. Но то, что он в Грузии сделал рывок на десятилетия, опередив ее развитие, это, это однозначно. То, что Грузия такая, как она есть сейчас, это, конечно, полностью его заслуга. Но ее выдернул из совка и толкнул в сторону э, Европы и мирового сообщества. А, то, что он делает в Украине, я считаю, что за это ему должны быть предъявлены э, уголовные обвинения за то, что если, если э, вот те разговоры, что он брал деньги из России на проведение всяких там своих майданов, да, если это правда, то этот человек тогда должен быть не просто выдворен из украины а сидеть он должен да и э, пока пока ничего хорошего в украине я от михаила николаевича не ожидаю дай бог чтобы я ошибся но роль э, советника или что он там заместитель заместитель секретаря по моему да, кажется да, по реформу да, да нацрады по реформам но ну, ну, это абсолютно декларативная роль которая не имеет под собой вообще ничего совершенно ничего аркадий а теперь мы перейдем к россии как а, понятно эта тема всем интересно и недавно владимир путин сказал такую сакраментальную фразу россия это особая цивилизация как вы как скажет я думаю, что он скажет, сказал, что Россия это я, что мелочиться то Уже, по-моему, пора доходить до этой стадии. Но то, что Россия это особая цивилизация, я бы не сказал, что это какая-то новость или что-то сакраментальное, да, потому что ну, все эти 20 лет мы об этом слышим. Что у нас, что у нас там сначала было? Суверенная демократия, да, потом особый путь потом у нас был русский мир сейчас у нас что там я, я забыл извините фразу как как он сейчас сказал Осо, россия это особая цивилизация а, ос, ос, особая цивилизация да но ну, ну, мы наверное потомки рептилоидов с небуру не как она там называется но этим этим не могло не закончиться, да, когда страна становится на эту дорожку у нее есть вектор движения только в одну сторону в сторону Северной Кореи через Третий Рейх да, о том, что мы новые суперменши и новые супер арии, и, ну, и у нас черепа самые правильные формы, у всех остальных не самые правильные формы. Но этого не могло не быть. Я просто удивлен, что это так произошло так долго. Я думал, что это произойдет раньше, лет так на пять. А в России когда-нибудь, когда-нибудь все-таки режим сменится. Я на это очень надеюсь. Мне хотелось бы, чтобы Россия была. Uh, можно так сказать политически цивилизованным государством. Как вы считаете, те люди, которые на сегодняшний день являются лучшими учениками в этой стране, я имею в виду не только политиков, но и деятелей культуры и особенно тех пропагандистов, которые uh, uh, существуют в России, я имею в виду Соловьев, Скобелев, вот эти вот вот, вот эти вот персонажи с главных каналов. Как вы считаете, uh, должны ли они uh, быть люстрированы? Вот в этом случае, если придет, ну, другая власть, или, как говорится, по христианской традиции оставить их в покое, не неделю, неделю назад под Парижем поймали 85 или 87-летнего мужика, не помню сейчас его фамилию, руководителя и владельца радио "Тысячи холмов" руандийского радио, которое было признано международным трибуналом по Руанде, было признано ответственным за геноцид, и его журналисты этого радио получили там сроки до 20 лет. Там, по-моему, 13 ли, человек обвинялось, и какие-то из них получили, или 13 человек получили, ну, в общем, не важно, не суть важно, да. Вот те журналисты в кавычках этого радио 1000 холмов, которые... Они просто вели свои передачи, говорили, называли тучи тараканами, говорили, что тараканы собрались там в церкви по такому-то адресу. Да, сами они не убивали, и, в общем-то, и призывов там не было. Они просто вот сообщали такую информацию. Тем не менее, они были признаны виновными и получили большие сроки. Вот неделю назад Пойман наконец-таки после 26 лет поисков Пойман, э -э владелец этого радио, который жил под вымышленным именем в Париже. Я не понимаю, почему он не жил в этой своей замечательной Руанде, А в Париже, но у них у всех как-то такая тяга, у всех, кто ненавидит проклятую Европу и проклятую Америку, у всех, как правило, гражданство Европы-Америки имеется. Да? Так вот, что касается всех этих лучших учеников, я считаю, что они должны быть не только иллюстрированы, а точно также посажены. И я думаю, что они должны быть там посажены в хорошем случае на пожизненное. Потому что... Самое мощное оружие России это не подводные лодки, это не ядерная трилогия э, триада, триада, это не танковые армады дивизии с десятками тысяч танков и не 140 миллионов поехавших головой их там нет. Да? Самое главное оружие России это зомбоящик это действительно казалось сильнейшим оружием невероятным оружием константин львович и свои деньги получает совершенно не зря он их отрабатывает на сто процентов я 2014 году был в москве я видел как сходит с ума целая нация после 2014 года у меня нет вопросов как германия что произошло в германии в 38 37 в тридцать девятом году я видел это в прямом эфире на примере своего народа на примере своей нации да я видел точно так же в украине как зомбоящик способен сделать э, табуретку главой воюющего государства это тоже все сделала телевидение да поэтому э, э, обитаем остров стругацких вот знак э, аркали заразы да mm -hmm. вот эти вот вышки эти передающие ретрансляторы владимир путин отлично понимает силу телевидения потому что когда э, когда он пришел к власти захват путинизм в россии начался с разгона нтв до да? первым делом он разогнал телевидение он слава тебе господи не понимает силу интернета еще до сих пор если понимал то интернета никакого в россии не было но силу телевидения он понимает отлично после захвата крыма когда там произошел blackout когда там было отключено телевидение туда привезли передвижные телевизоры огромные на газелях вот эти огромные 5 на 5 метров плато не плато эти панели которые там вещали кремчанам про великую россию то есть это передвижные трансляторы из братьев стругацких вот просто один в один поэтому я считаю что все, все люди кто в этом работают они, они не то что у них руки в крови они просто по уши в крови потому что телевизор убил украинцев больше чем чем гиркин чем 10 гиркиных вместе взятых это телевизор отправлял туда людей это телевизор сделал так что туда тысячами ехали все эти алкоголики из города герои Камышлов, в котором я служил, я знаю, что такой Камышлов, я в девяносто пятом году там служил, я понимаю, почему они оттуда ехали на войну, да, им еще бы просто того, как им еще и мозги прочистили, да, и я совсем не удивлюсь, что когда эти ретрансляторы будут включены в новую силу, они вяжутся и в новую войну, да, и в более кровавую поэтому на этих людях вина Юлю страйкер был казнен о чем тут еще говорит да. а, аркадий а, возвращаясь к теме журналистики был известный эксцидент покушение на вас мы не будем это сейчас обсуждать как и что это было сделано но в одной из передач после этого известны вам павел гусев главный редактор московского комсомольца на вопрос о журналисте бабченко сказал я не знаю такого журналиста Аркадия Бабченко а, чтобы вы могли ответить а, на вот его этот знаете а, ли вы Павла Гусева да знаете ли вы Павла Гусева и еще второй персонаж очень интересен для нас Алексей Венедиктов который вот старается пройти мимо между между стру, струй дождя как вы видите вот этих вот людей но Павел Николаевич пытался поначалу пройти между струек, сейчас он уже занял позицию, понял, по какую сторону баррикад надо быть, и он по эту сторону баррикад однозначно уже, там никакого веления между струйками нет. Павел Николаевич был моим первым работодателем, я работу начинала в московском комсомольце, он там сказал немного, немного по-другому, он сказал, что после этого журналист Аркадия Бабченко для меня не существует, хотя мы вот его на улице подобрали, отмыли и сделали журналистом. Ну, не совсем так. Павел Николаевич меня, в общем-то, и уволил из московского комсомольца. Но все. Ну, для меня, для, меня, для меня эти люди, которые... Ну, ты должен быть журналистом. да, Ты должен как минимум писать беспристрастно да а, ну, а просто как павел николаевич принял сторону агрессора, все из жизни забыла поехали дальше мне, мне здесь говорить и неинтересно и нечем. алексей Алексеевич все пытается пройти между струйками он все под у него все один и тот же разговор а зато я сохранил радиостанцию ну да сохраню действительно это правда да действительно она есть но талия это радиостанция да сейчас вот заходишь на сайт эхо москвы и там э, блогер горный нет, нет. Приказ, о котором трудоустроить не о трудоустройстве, а приказ о присутствии которого на сайтах, в блогах Эхо Москвы, был спущен напрямую из администрации президента. да Там Гиркин, там Поклонская, там э, Олег, этот господи, э, давайте я вам расскажу про Волынскую резню: э, Царев, э, там э, Поп Смирнов, там Поп Чаплин пока еще был живой, там Милонов, там полный набор, да. И вот ты, ты, ты заходишь, и там не совсем понятно, что читать, что смотреть. Поэтому, ну да, как бы радиостанция сохранилась. Но вот так вот по шажочку, потихоньку, помаленьку, и уже ты не понимаешь, это чья радиостанция, для кого она. И кто там главный? Шендерович, главный там персонаж, или Дмитрий Песков и Маша Захарова, да? Россия, будем так говорить, в 1991 году власть в, в Советском Союзе отменили идеалисты. Ну, условно говоря. То есть, а, вместе с Борисом Ельциным хотели как лучше. А, как говорил, помните, Черномырган. Получилось как всегда. А почему Россия на сегодня... Не, не почему Россия, а можно так сформулировать. Насколько Россия, россияне, Россия остаются до сих пор советским государством. Я этот вопрос, кстати, задавал в прошлый раз у нас был Матвей на но я это задавал по поводу украинского народу Вот ваше мнение по поводу российского народа, насколько он до сих пор остается советским народом? Знаете, я сегодня Бандеру переводил на русский язык, пост сделал из его статьи 1950 года. Вот там заменить большевизм на путинизм и не изменилось ничего. За эти 70 лет не изменилось вообще ничего. То есть он вот просто описывает сегодняшние реалии России. При этом он там пишет, что неважно, царский это империализм или большевизм, что русский народ не есть жертва ни империализма, ни большевизма. Они его нахитили. Да? Вот сейчас можно добавить к этому слову путинизм неважно какой в россии строй царизм большевизм сталинизм путинизм демократизм ли ельцинский там ничего не меняется эта страна империя она не может быть другой она не станет другой советской лет империи российской лет империи путинской это империи до тех пор пока она существует в этих границах она никакой другой быть не может могут меняться только названия, но сама суть этого строя не изменится россия сможет быть демократическим свободным государством только в том случае когда она станет маленьким европейским государством Московия. Вот как Римская империя стала небольшим европейским государством Италия. Италия, и стала совершенно демократическим, европейским и замечательным, и со свободами, и гражданскими правами, и ля, -ля поля все как надо. Вот то же самое произойдет с Россией. Это неизбежный процесс, потому что эпоха империи закончилась. Вопрос только в том, сколько займет это время. Римская империя разваливалась 600 лет, российская империя разваливается 100 лет. Первая серия была в 1917 году. А вторая серия была в девяносто первом году причем кстати я э, с вами все-таки наверное частично не соглашусь я считаю что э, советский строй закончился то власть была, ту власть закончили не идеалист а ту власть закончила Цена на нефть в 9 долларов, которая продержалась в течение нескольких лет. То, что там был тогда, в 1991 году, был действительно гигантский гражданский подъем, который был в Украине примерно в 2014 году, да, и действительно люди mm -hmm, выходили да. на улицы, mm -hmm. и готовы были сражаться, и выходили чуть не миллионы, но уже сотни тысяч точно, это действительно правда, да. Но свободным демократическим государством России просуществовал два года, да? С no, 93. 93 в В 1993 году танки начали фигачить по... Парламенту. Uh... По -пар -парламенту, парламенту, eh, российскому парламент Парламенту. Как он тогда назывался парламент? Не Дом Союза. Uh, а... По российской Думе, наверное, да, назывался. <плевизма> Нет, тогда не Дума еще было Ну, неважно, короче говоря. По, -по, -по, -по, по Верховному Совету. По Верховному Совету, да. Как бы, как бы мы с вами не относились к Верховному Совету и к Круцкому, и Анпилову, и кто там еще тогда был, и Бракашов там прибежал со своими сотнями полоумными, да? Как бы мы к этому не относились, но извините, у меня все-таки это был парламент страны, да? Вот на этом демократизм в России закончился. И еще полгода Россия была демократической страной с февральской революции 17 года до октябрьского переворота семнадцатого года. Вот mm. два с половиной года россии в 20 веке была демократической страной. А дальше она опять свалилась в свое естественное состояние. 91-99 это было неестественное состояние. С 93 по 99 все-таки тоже какая-никакая. Но все-таки там демократия со свободами слова была, да, скорее анархия. Но тем не менее, все-таки что-то было. Демократическая, бандитская демократия скажем так, да. В 99 м она закончилась. И вот это все одной фразой описал совершенно замечательно Невзоров, который сказал, что 10 лет эту машину пытались заправлять демократией, свободой, правами человека, она не ехала. А как ее заправили величием и тоталитаризмом, она тут же поехала, не поехала, а полетела просто-напросто, да? Поэтому советская или она путинистическая или она большевистская или она Николай Второвская или она совершенно не важно. Это империя. Это э, империя. А суть империи, как мы с вами знаем, одна: только расширение, только mm -hmm. экспансия. Если империя перестает расширяться, она начинает скукоживаться, она э, перестает существовать в конце концов. Каков процент э, там этого имперского народа, хоть советского, хоть какого угодно? 94. 94. 94. Это я могу ответить. Это э, рейтинг поддержки оккупации Крыма. Вот у Путина говорят, что Путин там 86 процентов. Никогда у него никаких 86 процентов не было. Никогда у него такого монолита не было. Э, наверное большинство его поддерживало, ну, может быть 50-55-60 процентов, да, большинство, но никаких 86 не было. А у Кремни наши действительно было 94 процента. это я вам опять же повторюсь, я видел своими собственными глазами, от академиков до мужиков гаражиков, с которыми я бухал. Я думаю, это ответ на ваш вопрос. Спасибо. А а Аркадий, с точки зрения ветерана чеченской войны, что бы вы сказали по поводу Рамзана Кадырова, который сегодня является достаточным тяжеловесом российской политики и таким повелителем гор вот вы прошли все это всю эту войну как вы видите сегодня вот это положение такого вот хана хана кадыра Ну, про рамзан ахматович не мне говорить я все-таки был э, оккупантом на этой войне как ни крути да меня не спрашивали я это понимаю и меня не спрашивают, но тем не менее я был с оружием пришел на чужую землю да и как бы здесь как и та ситуация что чья бы корова мочала а во всем остальном да, Чечня отдана на откуп хану и он там полный полновластный хозяин и делает что хочет у нас остается не так много времени а вопрос касается оппозиции я всегда задаю этот вопрос. Мне очень хотелось бы понять, насколько оппозиция в России э, сильна, и если у нее возможность прийти э, к власти, будем так говорить, э, законным путем. Или все-таки Россию ждет революция, на ваш э, взгляд? Может быть, субъективно, но все-таки. Да вы оптимист. Россия ждет Спасибо. революции. Откуда там может быть революция, если 10 лет там ходят по загонам и машут шариками? Это вот Украина ждет революции, что очень плохо. А если бы Россия ждала революция, я бы просто всеми руками и ногами бы поддерживал эту революцию. Да? Нет в России никакой позиции. Поезд ушел, время упущено. 6 мая, 6 мая 2012 года был последний момент, когда можно было что-то сделать, когда нужно было выходить и нужно было что-то делать. Но именно тогда ушли в загон на Болотный, и с тех пор все. Ходить шариками, махать по загонам, это уже ни о чем не говорит. А сейчас это уже разгромлено совершенно полностью. Да, Я не знаю, наверное, две трети, если не три четверти тех, с кем мы ходили тогда по улицам, и кричали нам нужна другая Россия, они либо в тюрьме, либо уехали, либо убиты, да? Я сам вот уже иммигрировал, я вот бывшая оппозиция, и то меня уж там нет, я бежал за драфштаны. Да? Поэтому власть Путина устоялась, за забронзовела напрочь, она зацементировалась, загранитизировалась напрочь. Ни о какой оппозиции говорить там не приходится, ни о каком приходу к власти говорит там не приходится, совершенно точно. Строй там сменится только с экономическим кризисом, либо смертью Владимира Владимировича Путина. Что, что раньше наступит, то и будет причиной смены строя. Если доживет Алексей Анатольевич Навальный, то, скорее всего, следующим будет он но я не думаю что он сумеет удержать власть и э, я думаю что после него к власти придут уже совсем какие-нибудь э, конченые упыри насчет россии у меня прогноз как раз таки пессимистически но это в любом случае вопрос не ближайших не пяти и не десяти лет у нас а... есть вопрос на одну минуту до да? аркадия а быстрый вопрос что такое русский патриотизм или есть он вообще или это иллюзия только коротко пожалуйста потому что время почти не осталось Русский патриотизм это русофобия, потому что самый лучший строй это либертарианство, как я считаю, а российский либерал это оксюмарон, потому что Россия империя, значит имперский либерал. Имперского либерала быть не может, либерал может быть только антиимперским, значит антироссийским. Вот это и есть русский патриотизм. Аркадий, я хотел бы выразить вам огромную благодарность за ваше интервью. Оно очень-очень интересное, я думаю, нашим радиослушателям, наша аудитория, оно понравилось. Мы очень рассчитываем на... На продолжение, продолжение да, нашего вопросов много, э, нашей беседы и хотим пожелать вам здоровья, всего самого лучшего, приезжайте в Чикаго, благополучия вашей семье. Спасибо. Спасибо и вам всего лучшего. Спасибо, что позвали. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания.